Церковь – это не основное. Церковь – это не первоначальное. Не с этого нужно начинать христианину. Христианину нужно начинать с Иисуса Христа. А лично, с личной встречи с Иисусом Христом. Вот. Потому что в наше время найти истинную церковь практически невозможно. И если ты начнешь искать Бога где-то в церкви, то, естественно, тебя обманут. Ты попадешь в какое-то лжеучение и будешь обманут. Поэтому начни с поисков Иисуса Христа и делай это дома. Ищи Господа Иисуса Христа дома и Он Сам, если это будет нужно, направит тебя в ту церковь, где Он хочет тебя видеть. То есть Он тебя не направит в какую-то лукавую организацию, а Он тебя направит в церковь, где действительно дети Божьи. Ну, эти церкви в основном собираются по домам, так что вот, ну, в большую церковь вряд ли вас пошлет Бог, потому что вот эти большие, огромные вот эти вот церкви со светомузыкой, там, со всеми делами, с музыкой какой-то, с барабанами и всеми остальными делами, ну, вряд ли ваш Бог, вас Бог туда не будет посылать. Поэтому начните, если вы э, хотите найти Бога и хотите стать христианином, истинным ребенком Божьим, начните с э, молитвы, начните с поиска самого Бога не где-то в организациях ищите его, от а дома, у себя дома, на коленях, в молитве. Вот, и когда вы его найдете, вы увидите, что э, то слово, что написано в Библии, когда Господь сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, а дальше он говорит, научитесь от меня, вот. тогда вы поймете, о чем говорил Иисус Христос, потому что он действительно вас успокоит, и он вас будет учить, и он вас будет направлять, куда идти, и что нужно делать. И не исключительно, не, то есть не исключение тому, что Бог может послать вас в какую-то церковь, вот. но Он вас пошлет в церковь Божью, в свою церковь, там, там, где люди действительно Божьи. Есть такие церкви у Бога, может быть, это ну, маленькие там маленькое стадо, это люди, которые собираются по домам. Вот. Если, если это нужно будет, то Бог вас туда пошлет. Но не верьте тем людям, которые говорят, что начни с церкви, начни сначала ходить в церковь и там ты найдешь Бога. Это неправильный путь. Хотя Бог и может так сделать. Он может вас вначале привести в какую-то церковь и показать вам что-то. Он может так сделать. Не нужно начинать вот с этого. Конечно, если Бог вас пошлёт сразу в какую-то церковь, то, конечно, идите. Но если Бог вам не говорит куда-то идти, то сами не идите, не ищите Бога где-то в церкви. Вот. Я не хочу сейчас осудить какие-то церкви и сказать, что там все церкви плохие там, или еще что-то. Я сейчас не об этом. Мы все прекрасно знаем, какие должны быть церкви и какие они сейчас. Вот. Поэтому ну, кто хочет найти Господа Бога самого, начните искать Его самого. И не ищите его где-то, в каких-то людях, в каких-то организациях. Ищите его дома, на коленях. Вот. Когда вы его найдете, вы будете знать, что вам нужно делать. Это сто процентов я вам говорю. Потому что читайте Библию, там это все написано. В Библии так происходит тоже. В деяниях апостолов. Бог прилагал спасаемых к церкви, да, уже спасаемых, людей, которых Бог приводил. Бог направлял их туда. Почему? Потому что они встретили Бога. Потому что Господь их туда направил. Он прилагал спасаемых к церкви. Вот. Поэтому будьте бдительны. Не позволяйте людям вас обманывать и говорить, приходите в нашу церковь, и там вы найдете Бога. Не нужно. Начните с поиска Бога у себя дома, на коленях в молитве. И Господь сам вас направит туда, где Он хочет вас видеть. Да благословит вас Господь наш Иисус.